Кэпфысочка, любимая ж моя, как я заждался уже тебя. та -дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает делиться с тобой самыми актуальными новостями по фарминг-симулятору 22-му. Конкретно в данном выпуске речь пойдет у нас о совершенно новых или же обновленных животных, да, в FS 22 Что вообще они нам смогут предоставить, для чего их нужно держать и вообще зачем они нам а, нужны в fs очки друзья мои дорогие. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Farming Симулятор 22 и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Не так давно на официальном сайте разработчиков появилась информация по поводу всех животных, которые будут присутствовать в Farming Simulator 22. Ну а о некоторых из них давайте, конечно же, поговорим. Сначала предлагаю посмотреть свежий трейлер, который они выпустили именно по животным, ну и прокомментируем некоторые моменты. ФС Любимая, любимая жма! я Как я заждался уже тебя Смотрите, у нас тут, значит, коровушки будут представлены Как обычно, лошадки, как мы видим Смотрите, девчуля какая скачет у нас эффектная Также у нас тут корма представлена Для, для животных, опять девчули скачут Смотрите, свинки у нас обалденные Просто-напросто девчуля тоже здесь На свинок пялится и я тоже Ой, собачка здесь, бульдог, замечательный типок Этот, этот парень мне нравится Также у нас здесь путавечки, как мы видим, да По-быстрому, по-бегалому Представляют они себя, смотрите, какие пушистенькие О, даже пчелы у нас, смотрите, будут, Офигеть. Просто и пчеловод олени Вот. Ну что ж, также курочки у нас, смотрите, представлены. Да, щипают они травку здесь на поляночке. Ну, куриты мы уже видели, нас ими не удивишь. А вот поддоны с яйцами зачетные, кстати говоря, да, курочек нам показывают. Да, курицы у нас были раньше. Есть и будут. Опять девчуля на лошадке скачет куда-то в дальней дали, где ее еще не видали. Оленяша, смотрите, у нас в лесу появятся. Вороны у нас будут бегать по полянам. Ну, ворон мы видели. Олени, вот я, кстати, не видел. Коровки, овечки, разных мастей, разных цветов. Да, у нас представлены И девчули у нас. Как же без нее-то, Да. Да, это если вкратце обозревать и судить по трейлеру. В принципе, в трейлере уже были, были представлены совершенно все виды животных, которые будут доступны нам на момент релиза Farming Simulator 22. -го. Ну и обо всех тонкостях давай поподробнее тебе сейчас а, расскажу. Так как мы давно уже знаем, в Farming Simulator 22 будет интересная механика производств, а, где, например, одна культура будет дополнять другую, и вы с помощью сочетания нескольких вариантов культур различных, да, будете, а, делать более качественную и более а, дорогую продукцию. Ну, соответственно, ну, будет держать нам животных именно для того, чтобы максимально производительно продавать свою э, продукцию. Например, курицы будут давать нам яйца, с помощью которых можно будет испечь еще и пирожные, доставляя их в местную пекарню. По заявлению самих разработчиков, животные станут немножечко симпатичнее. По трейлеру, я думаю, что это можно было уже увидеть. Например, у тех же овечек была шорстка, да, такого приятного, знаете, э, типа. Ну и у остальных тоже много совершенно разных раскрасов, как, например, у коров, так и у свиней. Ну и немножко о механике игры с ними. Конечно, животные будут всегда держать нас в напряжении круглый год, потому что у нас введена будет система сезонов, да, и в какой-то период по времени а, с животными будет гораздо проще обращаться, а в какой-то период а, гораздо сложнее. Ну и короткий гайд по правильному разведению животных. Во-первых, для них надо будет приобрести необходимое жилье, в том числе различные загончики, а затем мы можем перевозить их в трейлерах для покупки-продажи, ну или просто перевозки в новый а, дом. Ну, Но о них, конечно же, нужно будет заботиться, предоставлять, им солому, еду и пресную воду, чтобы они у нас голду-то не померли. Это касается практически всех типов животных. Ну и давай посмотрим на несколько причин, почему же тебе стоит заниматься животноводством в фарминг симуляторе 22. Во-первых, животные делают твою ферму более оживленной и более привлекательной, да. во-вторых, животные разнообразят ваш фермерский опыт, да. вы будете не только пахать на поляне, но еще и кормить, убирать за ними, да. доставлять еду, смешивать корма и также много чего другого. Также Животные приносят нам дополнительный доход различными способами, то есть их можно будет а, в том числе и продавать, если у вас будут они в избытке Животные не дадут тебе заскучать даже зимой, потому что всегда будет чем заняться, да, из-за того, что за ними нужно будет ухаживать всегда И стоит будет заранее запастись необходимой продукцией, чтобы, естественно, этих животных зимой прокормить Фермер, если ты думаешь, что зимой ты будешь отдерживаться на зимане, наращивая толстенький жирок, животные тебе этого сделать не дадут и тебе будет всегда чем заняться. Также животные производят ресурсы для производственных цепочек, так как, как я уже и говорил, например, такие как яйца, молоко, мясо и так далее. В том числе они производят и навозик, дешевое органическое удобрение, которое можно потом использовать абсолютно на любых полях и в любых условиях. Такие животные, как лошади, позволят тебе путешествовать и открывать новые земли просто-напросто перемещаться без какого-либо транспорта то есть это и есть твой дополнительный альтернативный вид транспорта теперь в животноводстве у нас друзья появятся пчелки которые позволят тебе одеть настоящий костюм пчеловода и почувствовать себя в его шкуре на самом деле крутая фишечка давно ее ждал еще в 19 ферме с помощью модов пытался решить эту проблему но как-то не удалось и я грустный жда... пошел дальше ждать 22 фермы животные у нас милые пушистые и всегда будут радовать тебя своим а, присутствием ну и давай посмотрим о них а, в детальках вот у нас так будут выглядеть курочки Вот такие они вечно кудахтающие пышечки Которые не дадут тебе соскучиться ни зимой, ни летом Давай посмотрим с тобой на коровок Вот так вот выглядеть будут наши буренки Да-да-да, есть серые, есть рыжие, и есть пятнистые Вот там вот я сзади вижу коровки Как мы видим различных а, всяких мастей интересных И, соответственно, у них будут, наверное, названия какие-то свои а, Не просто там корова, там большая корова, маленькая А какие-нибудь, наверное, породы определенные тоже у нас будут посмотрим как это будет выглядеть на самом э, деле дальше давайте перейдем к лошадям ну на самом деле по лошадям скажу что вот с этого скриншота не особо понятно лучше стали лошади или же хуже по моему так какие были такие и остались пока что не поймешь то есть нет каких-то отличительных улучшений в качестве исполнения да это нужно будет э, этом выводы по этому поводу можно будет сделать только поиграв уже в официальную версию игры ну вот тут кстати более-менее приятный такой типаж да вот у этой вот пятнистой. к былки да, да, да. Но все-таки, мне кажется, улучшения какие-то есть, но незначительные. Почему, например, не показали на скриншотах грязных лошадей с грязными задницами, да, для разнообразия? Мне это тоже, кстати, было бы интересно посмотреть, как они выглядят у нас не просто в чистом, но и в грязном оформлении. Опять-таки, друзья, про грязь. Свиньи сами по себе такие создания, что они никогда практически чистыми не бывают, а здесь не практически идеально чистые. Ну что, нельзя было завести нормальных свиней, которые постоянно в какаш, когда в коричневых, в таких. А чудо они какие-то вылезаны здесь. А сами, смотрите же, Лежат на очень даже грязной а, земле. Ну, вот такие симпатичные свинюшки, да, их тоже немножко поменяли. Теперь они у нас на ну, такие облезлые, как это было у нас в 19-й ферме. Мне они даже больше нравятся, как-то они более реалистичны. Но все-таки, друзья, для реалистичности не хватает обмазать их какашками, чтобы они были прям идеальные. Давайте дальше посмотрим. Тут у нас, конечно же, наши любимые овечки. Вот с овечками, по-моему, поработали а, разработчики больше всего. Потому что шорстка, вот только посмотрите на эту чудесную шорстку, которая так и развивается на ветру. Да, да, да. Да, овечки, конечно же, претерпели глобальные изменения И сразу же заметно качество Да, также у нас, как видите, бывают с черными мордочками Бывают с белыми, бывают черного окраса Я думаю, много еще каких разных овец у нас а, бывает Ну что ж, вот такой еще у нас есть скриншотик с овечками Да, с другого ракурса, как они у нас выглядят и щиплят травку Так, дальше переходим к барбосу, к нашему Но ну, он, поверьте мне, какой был, такой остался Ничуть не поменялся наш пес барбос Прям так же, как и его Канура. Ну вот, собственно, какой он был в 19 ферме, его прям портировали, мне кажется без изменения анимации, без всего и впихнули прям сюда с тем же самым э, мячиком, я думаю что так оно и будет в 22 ферме самым новым животным, которого не было в 19 ферме конечно же является олень вот друзья, пожалуйста, добавили нам оленя я так понимаю, это будет свобода любимое животное, которое будет встречаться только на свободе, приручить его и как-то загнать, и как-то с ним взаимодействовать, вообще -во -во -во -во наверное, не предвидится никаких возможностей поэтому мы их только будем на Наблюдать, когда будем шастать по лесам, проезжая мимо, они будут просто-напросто скакать а, рандомно по карте. Лично это мое такое предположение насчет этих... А, оленей. Ну и вишенка на торте, конечно же, это то, чего я давно а, ждал. Вы только посмотрите на этого очумелого пчеловода в этой, в этой суперской броне. Давно уже хотел облачить себя в 19-й ферме, что-то что подобное, но возможностей таких а, не было. В 22-й же ферме ре реализуют и предоставят нам возможность побывать в шкуре пчеловода, да, сделать свою собственную пасеку, держать пчел, заниматься пчеловодством. Наверное, медок по-любому будет, как а, добываемый из этого всего ну что ж, вот такая вот информация у нас касательно животных, каса касательно типов и касательно изменений их. Что ты думаешь, зритель, по поводу животных в 22 ферме? Напиши, пожалуйста, свои комментарии, свои размышления. Если же ты считаешь, что братишка Скретч что-то не рассказал, что-то где-то упустил, то порыгай его в комментариях, напиши, ну ты чего, братишка Скрэч, фермер, ты гребаный. Рассказал... рассказал бы еще про то-то, про то-то и вот про то-то. Я прислушаюсь к твоему совету и обязательно в следующей серии про это расскажу. Не стесняйтесь, ребятки, главное пишите почаще, пишите побольше. Всегда и везде готов с вами общаться и отвечать на ваши комментарии. Ну что ж, продолжайте играть только в самые крутые и топовые игры. Приятного всем геймплея. Play, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же